Всем привет, братья и сестрицы, с вами Валерий и мы, как вы уже узнали, проходить начинаем игру под названием Far Cry 1. Это можно сказать классический, наверное, да. Можно уже первую часть можно отнести к классике. Это классический шутер, довольно хардкорный, в принципе. Вот. Я э, проходил ее давно, короче, в школьные годы, по-моему, до конца. Я не помню до конца я прошел или не прошел. Я помню, что на среднем, вот, я в каком-то моменте очень-очень страдал, короче. И, я его помню. Там были. Огромные такие с базуками, что ли Если я игры, конечно, не путаю С базуками огромные такие монстры, короче, они там, их много-много-много было кишило просто кругом И мне просто, я не знаю, мне Нич ничего вообще не сделать было, вот а, Я еще помню, там локация какая-то с вулканом, что ли, каким-то, или что-то Ну, там лава была, короче, вот Я вот не помню, прошел я или нет а, на то время я вот на среднем страдал <coughs> В этом месте Ну и по, по ходу игры Тоже самой Тоже были моменты хардкорные Вот а, Сейчас мы будем, короче, испытывать судьбу на сложном Вот а, Так что Будет гореть пукан это стопудово Потому что игра хардкорная Сама по себе В традициях классических шутеров Вот И... И, и, и с вас за мое подгорание, короче, подгорание моего пукана. С вас бесценный лайк. И подписка на канал. Мы, мы начинаем. Итак, мы, короче, очутились. Э, прибыли на остров, получается. Очутились. В какой-то пещере на нас напали. Вот. И теперь здесь, здесь э, нельзя сохраняться здесь э, автосохранение идет вот я помню насколько я помню вообще так нажмите кнопку влево или вправо чтобы сделать шаг в нужную сторону Но это я уже сделал насколько я помню э, это была короче первая игра в которой э, враги ведут себя как бы нелинейно вот допустим они Сначала по одной тактике на тебя нападают, да, нападают, нападают. Раз тебя убили, ты начинаешь локацию проходить заново. Они уже действуют по-другому, короче. И этим отличался Far Cry. Вот, если я, ну... Если мне не изменять память, вот. Если что-то не так, то пишите в комментах, короче. Вот. Так, нужно выбираться отсюда. Так, так, так. Нужно выбираться отсюда. Окей, а... Сразу говорю, что игра в некоторых моментах будет проходиться нон-стопом, поэтому, возможно, некоторые начала видоса, допустим, они будут без приветствия, просто продолжаться будет как бы прохождение. вот, Но комменты вы все равно пишите, я буду читать, буду э, рад всем советам. Короче, буду ну, озвучивать, как обычно, комменты, которые я прочитал, что и Короче, как всегда, все будет как всегда, только возможно без приветствия. Интро э, ролика Сначала Так присесть Ага А интро Как у нас не фонарик Вообще у нас ни черта нет Ну в каком-то бункере Прыжок Окей В свое время, блин, э, игруха была красивая Ну, сейчас в принципе как бы Я Так, лечь на какую... Ага а. -а я, в принципе, не графодрочер, а вот И... этики вот всякие Вот, в принципе Все равно картинка выглядит Ну, для своего времени Огонь Просто огонь Пейзажи вообще огонь Вот Так что Это Бояка, что ли? мертвый. Здесь, по-видимому, короче, японский или китайский, короче, какой-то военный бункер, что ли. Вот. Можно сказать, короче, будем играть как в первый раз, потому что я ни хрена не помню. Я помню а, некоторые моменты. Я вот помню вот этот вот, а, где я страдал, короче, то, что я озвучил вначале. Слышь, тупица! Смотри воба и ищи придурка в красной гавайской рубахе! Заметишь его? Зови меня! Ясно выражаю! Есть, есть, сэр! Свободен. Окей, <смех> okay. я, короче, буду выключать камеру на не, ну, на заставке там, на ролики, чтобы как бы, ну как-то, как-то по атмосфернее было, можно так сказать, да? Вот. О чем это я там? Так, шкала скрытности позволяет увидеть врага. А, мне надо... а я понял. Мне надо, чтобы меня не увидели, короче скрытно пробраться. Так пойдем в мою сторону, повернут. Здесь да, здесь фишка, короче, скрытность надо, ну, скрытно проходить, но это очень сложно. На сложном это, наверное, будет очень дичь, дичь. нибудь Я не знаю, по воде он услышит звук воды, если я. Если я сделаю вот так. Так, хорошо. Я пробрался, пройду здесь на горточках, чтобы он наверняка, чтобы наверняка. Так, удерживайте кнопку бег, нажмите любую кнопку движения, чтобы. Ага, я могу бегать. это. И и опа, опа! Заметьте, что уровень вашей выносливости изменяется, когда вы бежите. Ну это понятно. Смотри, даже свечение есть вот эти вот тени. Кнопка действия, так, где? А кнопка действия у меня. Прием. Ты меня слышишь? Если слышишь, что возьми рацию. Я знаю, что ты там. Я засек тебя, как только ты прибыл вместе с Вэйл. Кто ты? Я тот, кто объяснит тебе, как тут выжить. Зови меня, Тойл. С чего я должен доверять тебе? Ну, для начала, как насчет того, что я тебе не сдал, в этот приемник встроен биосканер. А это значит, что я знаю, где ты сейчас, и мог тебе заложить. Логично. И что же? Тебе нужно уходить оттуда и поскорее. Я помогу тебе в меру своих сил, но у тебя мало времени. Тут есть проход, ведущий в небольшой лагерь, но будь осторожен. Местность кишит наемниками. Это я уже понял. Да. Кстати, я Джек Карвер. Так, а какой-то некий человек, такая бочки можно сломать, сундуки. Я чем-то сразу напомнил. Как... Ящики эти Так, ладно, мне нужна какая-то пушка Хотя бы, не знаю, либо Я патроны взял, но мне нужно Я не знаю мне меня ни черта нет У меня есть только мне вообще ни черта нет У меня комму... коммуника... коммуникатор О, во, пушка, отлично Пекаль, стреляли с помощью левой кнопки мыши Так, это у нас прицел Понятно Ясно, короче Сведением ты в красной рубашке. Советую прикрыть ее бронежилетом, иначе тебя быстро засекут. Граната в красной рубашке. Спасибо, Кэп. Опа, вот сохранялка. Прошла. Ништяк. Озвучка здесь классная. Ну, нормальная. Бука все-таки. Озв... Ну, озвучка. Просификация. Поэтому будет все окей. Должно. Должно, Эй, хорошие новости. Я теперь принимаю твой сигнал гораздо четче. Советую поискать в бараках оружие и снаряжение. Так, у меня задание найти в строениях патроны. Патроны... А, я всего-то, у меня всего-то, всего-то, всего-то патронов. 9,8. Окей, опа, вертушка. Так, а у меня есть какой-нибудь бинокль там или еще? Я помню, что здесь можно, короче, биноклем отмечать цели. Ну, в принципе, эта фишка, по-моему, есть и в следующих частях. То, что биноклем ты отмечаешь цели, да, на карте. Вот. Механика игры, в принципе, как бы, ну, другая. Не такая, как вот сейчас в современных Варкраях. Вот. Здесь довольно такой, знаешь, можно сказать, коридорный такой шуток. Не высовывайся и не обнаруживай себя. Не стоит привлекать внимание охраны. Я тебя понял. Так, здесь у нас... Вот неизвестно, сколько этих врагов... Так, я могу вот так вот высовываться. Окей. Так, я вижу одного Бандюгана. Хз, он меня увидит? Нет. Ничего там не видит. Лех, он меня видит. Он там. Все, спалились. Вот вам и Стелс. Так. А я двери могу? А, бля. Ха. Бляха. Сам туда. Колбаса. хера они моют хера жируют тут смотри просто две полки охеренных колбасы окей М 16 так у нас знаете куша мясо так и ножик есть а -а -а. Ага. можно там по тихому попытаться бы да попроходить Здесь, да, есть механика небольшая стелса, но насколько она хороша, это хз, потому что все-таки игра старая. Так, свинки. Был бы это в Far Cry 3, можно было вот этих свиней, короче, зафигачить и об... запотрошить, короче. Ты кто? Попугай. Ара, ара, ара, ара, ара, ара, попугай, ара. Ладно. Так, а.. Мне не показано, куда, куда, что. Где у меня цели. Так, а свинок я могу отпустить? Да, бегите, свинки, на свободу. Свинья, иди на свободу. Свинья, гулять. Свиньи, гулять. Ладно. там мамба играет такая. Так, это что, Доктор Пеппер? Нет, какой-то гин... Гин... Гин-вагин какой-то. Демонад. Так, плеймерк. Ага, понятно, чем они так занимаются. Типа плейбоя, да, такая? Playmak. -play так, а это что? Мне, мне это ничего не взять. <coughs> Взял бы какой-нибудь рюкзачок, не знаю. Патроны-то куда-то складывать надо. Так, я это сик перебил или кто-то еще есть? Это чё а, Фраги. Так, а могу разбить? не разбивается Вот хорошо призывит меня 30 патронов всего всего 30 патронов купаться в принципе в игре насколько я помню будет довольно опа здорово чел стоит тут такой спрятался так пиццу не доели Ляха, хочу пицу. Бананов-то сколько? пти мать. Целые коробки. Джек, я сумел соединить передатчик с твоим компасом. Теперь я смогу передавать тебе координаты цели. Это даст тебе возможность выбрать правильное направление. А, вот. теперь я нашел, короче, передатчик. О, ну, И у меня теперь это цель. Цель мне вон туда. Окей. Денджер, Эксплозив без. Здесь можно ездить, короче, на разном виде, короче, транспорте Но пока, видимо, пока, видимо, у меня, как бы, как бы так сказать, эта способность не открыта, да? Ну, как бы, типа, по сюжету еще не прошло, типа, обучение Так, а в том бараке я был? Я вот здесь не был, по-моему Здесь есть кто? А, нет, я здесь был здесь плейбой лежит, понятно движемся, короче, к цели первая сервер у нас такая вступительная это будет, как бы, как, как, как бы, так сказать э, введение в игру у нас проблема с винтом, бригада Альфа немедленно приступить к ремонту проблема с винтом короче, какая-то вертушка там так, а вот и бинокль Окей. Обрати внимание, у нас на черну усилителем звука и датчиком движения. Доктор Кригер нацепил на всех, кто находится на этом острове, датчики. С помощью бинокля ты сумеешь их засечь. Окей. Я понял. Это, судя по всему, карта этого острова, да? Жалко, ее нельзя с собой взять. У меня вообще карта есть? Нет. Так, бинокль, отлично. Бинокль, по-моему, даже можно слушать э, врагов. Вот я отметил на карте несколько штук, нихера их там, несколько штук говорю, снайпер, хорошо, попугаев не захватывает, в них датчиков нету, -то Да, то так ладно, что-то там хотели сказать, короче, я фиг, фиг знает. Будет говорить что-нибудь? Ух, отжимается Короче, как-то улавливает а, Эти голоса Херово Ладно, понятно. Ты скулишь, что тебе жарко? Какого хрена ты хотел? Мы на тропическом острове мать Да, но освежиться все равно бы не помешало. Ветерок по дугу, что ли? Ветерок? Не смеши мой... Не смеши мой... Понятно. Не смеши мой, но так маленький, да? Ну, если не жара, так кровососы. Жара, мошки, да что ты все время ноешь? Кровосос. И как тут такие нытики становятся наемниками? Все нормально. Короче, мы э, с вами Отметили на карте. Теперь надо. Бляха, не убиться бы. Теперь надо как-то. Как-то со стороны, я не знаю, может проплыть. Я могу быстро плавать? Дыхание, Попытайся сам. захватить одну из машин и отправлять к вертолетной площадке на другом конце острова. Там ты можешь взять один из катеров и сбежать отсюда. Наверное. Да, и фишка здесь а, такая, то что как бы можно вот даже в кустах прятаться как бы. В Короче, здесь враги а, такие же, как и я. Они также видят, в принципе, знаешь там, если в кустах они. Там увидит шорохи слышат вот. Всякая такая, короче, дичь. Этим, как бы и славилась в паркрай первая. Так, окей. Игра сохранилась. Меня, в принципе, можно немножко выдохнуть. Если что, можно погибнуть. Так, новая задача угоните машину, окей. Так, тропинка. Лугаев можно. Ага. Вышка. Погоди, вышка? Там на вышке по-любому снайпер. Я не хочу поднимать тревогу. Потому что мне это нафиг не надо. Я его попробую зарезать. Ты слышал? Ничего ты не слышал. Вернись А Хорошо. плевать, ерунда какая-нибудь <связь> Вот так В смысле, тревога? Я же это По-тихому убил Как так-то? Какая нахер тревога? И смотри, там лезут, лезут, лезут, вон, смотри, бегут. Ну ладно, понеслась тогда. Че? Я говорю, стелс здесь, видишь, э, ну как... Не то, не то что не проработано, а? Это все-таки старая игра. Как могли, так и сделали. Либо я такой криворукий стелсер. Он бежит. О -о -о -о -о -о -о. Здесь, как вы знаете, какие-то приколы должны быть в игре, они там прикольно должны как-то разговаривать <звых> Готов, готов И умирают, как бы они, в принципе, реалистично там в голову, значит голову там с одного выстрела В принципе, вроде как Но это я говорю, это если мне не заменять память все это Слея там, игры даже не путают Так, там еще двое, я не понимаю, они идут ко мне или нет Здесь как-то можно, по-моему, было кидать эти камни. Да нет. Я помню, в этой игре будет, короче, локация такая с этим, ну, момент, э, с битвой, с вертолетом. Ну, э, я буду биться с вертолетом на корабле, на каком-то, по-моему. Если, если то, ну, в принципе, если я тоже игры не путаю. Так, погоди. Снайпер. Я смогу его отсюда загасить. Да вроде попадаю. Отлично. Так, ну вы-то ко мне идете, нет? А, это пало получается один снайпер был и, наверное, второй еще снайпер где-то. А, смотри, еще двое. Наверное, еще вышка какая-то где-то есть. Постараемся, короче, ну, максимально, максимально, сколько это, во сколько это возможно, короче, погрузиться в атмосферу и, ну, атмосферное прохождение сделать. Я думаю... Кому понравится, там понравится. Так, в принципе, играем в свое удовольствие. Понятно. Надо спускаться и идти, короче только аккуратно кажется они еще эту э, тревогу не подняли Эх, вот в этих кустах ты увидишь кого но поэтому так готов там второй живой еще да чуть не попасть а деревья можно прошить ну прошибает деревья нет будет там что-то взорвалось так ладно молодец так держи Он ее потерял. Так, погоди, а где он? Есть-то. Он может. Он может быть. Кстати, он меня потом почти заметил. Он может быть там вот внутри, да. О, о. Так, ну, в принципе. Блях, если бы можно было сохраняться, я бы сохранился. Я помню такую фишку в этой игре, то что она бывало сохранялась, короче, прям вот, ну вот прям вот в ненужных местах. Есть такое. Это прикол, кстати, вообще старых игр. Многих. Депортура. Ноль Это либо время, восемь ноль Либо фиг знает, что это База, сопли какие-то old Олдфорд Кетчуп? А, или это А, это огнетушитель, опа, карту взял это огнетушитель Я думал, нифиг на такая большая бутылка кетчупа стоит <свист> Офигенно Тут что-то у нас, что у нас тут, нот Нот со, soy А такой фиг? Окей. Так. Ничего. Опа. Сначала на секунду показалось короче, морда чужого. жалко не почитать. Было прикольно, если повели еще какое-нибудь чтиво в игру. Так, окей, на. Здесь у меня точка еще, в принципе, есть, вон, видишь? На карте у меня зеленая точка есть. Так, а я могу как-то отключить или сломать? Понятно. Пошумел только, я не знаю, остались здесь еще враги или нет. Можно, в принципе, вот так вот побегать, и тогда мы узнаем, остались ли враги или нет. Снайпер У него там снайперская есть Есть прикольная по моему Снайперская винтовка прикольная Дробаш по моему прикольный Нет Снайпер. Снайперка наверное еще рано Так ну давайте взглянем Есть тут кто еще Окей. Okay. Нет, никого. По крайней мере, э -э -э, бинокль не заметил никого. Так, хорошо. Хорошо. Давайте походим по ангарам. В этом ангаре я был, да, Туда я вышел. полазим по ангарам. В принципе аккуратно, они могут в ангарах быть Комикс? А, нет, не комиксы что то тут Сначала показалось трактор Снавесован, это джипарь Так, что это? А, открыть дверь Жопой что ли открывать будешь? Жопой, стою в двери, написано нажмите действие, чтобы открыть дверь Так, э, броник, зашибись Ага Ага арморы окей. Окей. шкафчик нельзя, да, полазить? Тут никого. Ух ты! Там что-то закрыто, там много всего. Я, походу, нашел место с ништяками. Ништяк. Хлоп! Зашибись! Граната, еще м к еще м патроны, еще, еще. Ну и все. Бляха. Так. Тут вот где-то. Ага. Окей. Так. Вот. Опа, да он не один Там двое Патрули, да, наверное Сейчас мы избавимся от этих патрулей Готов, да? Так, а второй? Ко мне придешь? Или мне тебя звать надо? Вон он А да я мать, где ты от дерева-то? Вот. Какой послушный-то. Красавчик. Все. Здесь, кстати, на звук могут еще прибежать еще другие. Фонтанчик. какой водопадчик. Еще бинокль. Наверное, на случай того, что если бы я не взял бинокль. что-то. Ну-ка сейчас проверим. Мне надо украсть вот эту машину. Сейчас здесь посмотрим. Брюлеха не залезть что ли? А это вертолетная площадка. Ясно. Ясно, понятно. Ну, с поехали. Авианосцы? Один из легких японских авианосцев сел тут на миф. Во время Второй мировой войны. Наемники Кроу превратили его в свою заправочную станцию. С каждой минутой становится все интереснее. То ли еще будет. Осторожнее. Так, понятно. Набраться на авианосец. Ну, поехали, я могу, кстати, стрелять, да. Окей. В машине что хорошо? Можно просто прогнать э, мимо блокпостов всяких. О, свинка. Это, наверное, те свинки, которые.. Которых я освободил. Погоди, я не туда поехал, походу. Видите, а -а -а -а -а -а! Так, ладно. Или, а куда мне ехать? Я заблудился уже. Я как всегда в своем слышишь? Я этот. Вводя тело ч тот. Окей. Опа, а вот ты что и говорил? Во время прям О погони, короче, сохранилось. Оу, оу, оу, оу, оу, Тачка взорвалась! Бляха! Скатера стреляли что? Ли? Они пальнули, короче, в обе тачки. и хера себе! Кардос, опа, смотри, самолет! Не видел? Так, там кто-то где-то видел, короче. Бляха, я еще сохранился! Марки, умири, умири, умири, Так, мне был бинокль, наверное, посмотреть. Так, отметил. Там никого, да? Зашибись. Так, ладно. Он бежит. Готово. Миштяк. Бляха, где-то еще. У меня шкала видимости, короче, начала там подниматься. Эй, вы. Моя шкала поднимается. Где-то там. Или откуда? Кого бежит? Вон откуда. Еще кто-то. Ай-ай, ай-ай. Домба, Все, Надеюсь, это все. Не дают даже самолетик посмотреть. развали. развалин. Ну, времен... а... а, Япония, японский. Это же японский, да, знаю. Японский военный самолет получается. Еще смотри, самолеты. Ништяк. Кто-то меня видит. А я никого не вижу. Могут загасить. И непонятно, бляха, с какой стороны-то. Я-то почему не вижу? Даже через бинокль. Где? Сейчас стрелять начнет, я его вижу. Наверное. Бляха, вы где? Кто меня видит? А вон тут я, авиа... а -а -а -я -авиа -авиано авианосец. Видит, храмка. Хорошо, даю. Я вижу авианосец. Говори, как мне туда пробраться? Окей, okay, посмотрим. Так, пробоины я вижу. Окей. Okay. ооо oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Сколько их там? Сколько их там, мои твое Это только снаружи. Полюбаса внутри, наверное, вообще Целую кучу. Так. Э -э -э -э, а погоди, вон еще пробоина про эту пробоину или он про ту пробоину говорил? Наверное, вот про эту. Скорее всего. Под водой, чтобы проплыть. Интересно, они меня увидят, как я буду нырять. Так, ну пока игра идет гладко. Пока, пока все нормально. Так у нас с вами проблем как таковых не возникло. Но это только начало игры. Я говорю, там будет дичь еще самолет смотри разбитый так не бы вы вынырнуть и вдохнуть потом опять занырнуть леха катер что ли а я сейчас задохнусь. куда там дыбок сколько давай ты плыви рещи плавать умеешь Стреляйте в дыру Стреляйте в